Добрый день, с вами деловая полиграфия. Сегодня у нас обзор готового баннера. Заказчик у нас эталон-дом находится в городе Новоклебушске по адресу вокзальная 66Б возле проходной на НПЗ. Баннер заказан размером 1,85 на 1,05 метра, сделан на теряли китай 440 грамм также сделана проклейка для того чтобы от перепада температур не заворачивались края Ну, не нужно эталон дом занимается строительством каркасных домов балконов и бытовых беседок ссылки в описании. На этом, пожалуй, все. Ну, как видите, замечательное качество. Напомню, что у нас свое производство. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо.